Как сделать так, чтобы не задушить любовью своей ребенка? Ну, в первую очередь, я считаю, в этом случае нужно обратить внимание на свою половинку. А если ее нет, то создать условия, чтобы она появилась. То есть переориентировать свою любовь, направить ее в нужное русло, где она должна быть. То, что, ну, представьте образ: Солнечная система, Солнце. Вот Солнце, вот это создать Солнце из пары, вокруг которой естественным образом, на естественных орбитах вращаются дети. Если же Солнце, вдруг, представляете, сконцентрируется на какой-то планете, на Земле сейчас, и поставит ее в центр, э, в центр вообще внимания, тогда представляете, что начнется, какой хаос. Это вот точно. это мы и создаем в жизни, когда детей ставим на первое место. Очень много у меня примеров того, как такой любовью уводят из жизни детей в самом разном возрасте. От, даже от беременности, еще во время беременности часто уходят дети именно из-за такого сильного проявления, из-за такого сильного избыточного чувства. И до, и до пенсии. То есть уже пенсионер, сын пенсионер, рядом с бодрящейся мамой, и он уходит из жизни уже на грани пенсии или даже за пределами пенсии. Она еще живет. Она на его энергиях, в общем-то, и просуществовала. Понимаете? Психологи очень много про это говорят, что когда меняются местами или как раз-таки питается энергия ребенка, то чаще всего это тоже заканчивается онкологией. Да. Так вот, когда у женщины это избыточная материнская любовь, то в этом случае ее довольно часто убирают из жизни появляется онкология, появляются, появляются какие-то другие болезни, чтобы ее убрать от детей. Но наша доблестная медицина ее спасает. И тогда уходит кто-то из детей. Или даже несколько. То есть, понимаете, вот здесь очень важный момент тоже надо понимать.